Всем привет, с вами Криптомани, и в этом видео я расскажу вам про персональный электронный кошелек Пр. Payer вообще это, можно сказать, международная платежная система, в которой много функций и возможностей, что сильно выделяет ее по сравнению с конкурентами. Самое главное, что преимущество я считаю какое здесь, это в том, что платежная система можно пользоваться практически анонимно, потому что здесь не обязательно проходить верификацию, ее никто не требует, и неверифицированные счета не имеют никаких ограничений в функциях и лимитах, в отличие от того, от того же ADV-кэш. Вообще у него много всяких функций, в том числе здесь есть биржа, на которой можно покупать и продавать криптовалюту, на которой можно менять доллары на рубли, на евро, тоже по выгодному курсу, то есть ставить отложенные ордера. Но об этом я расскажу позже в следующих видео. Но ну, а в этом видео я расскажу, как создать аккаунт и стать счастливым обладателем этого электронного кошелька. Для этого вам нужно будет зайти на сайт Payer, ссылку вы сможете найти в описании к данному видео. Далее вы жмете на «Создать аккаунт». Здесь вам нужно ввести свой email, вот я уже свой ввел, и ввести капчу. Нажимаем «Создать аккаунт» и теперь ждем. Сейчас вам придет email с кодом подтверждения. Итак, пришел код на почту, мы его вставляем и нажимаем «Создать аккаунт». Дальше вам предлагается настройка безопасности «Установить пароль». Здесь вы можете использовать автоматически предложенный выбранный пароль или установить собственный. Ну, в данном случае я оставлю здесь предложенный пароль. Также здесь есть секретное слово. Оно поможет вам восстановить доступ к вашему аккаунту, если вдруг что-нибудь случится. И имя аккаунта. Я здесь все оставляю также и нажимаем «Далее». Дальше мы попадаем на страницу введения личных данных» на заполнение вашего профиля. Здесь вы вводите ваше имя, дальше вы вводите вашу фамилию и страну. Жмем «Готово». И вот мы уже попали на страницу самого кошелька. Итак, мы сохраняем эту информацию, можно себе в электронном виде сохранить, можно переписать на бумагу, и нажимаем ⁇ Я сохранил ⁇ И вот мы уже в интерфейсе, здесь нам приходит сообщение, вот мы можем его отметить, здесь список сообщений, здесь интерфейс самого кошелька. Мы видим, что у нас есть доллары, рубли, евро, биткоины и прочая криптовалюта.